На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Привет, меня зовут Роман Стельмах. Я живу в Португалии уже 5 лет. На этом канале мы показываем жизнь наших иммигрантов в разных городах страны. Сегодня мы в городе Брага. рага один из самых больших и древних городов Португалии. По данным на 2011 год здесь живет больше 120 тысяч человек. Город находится на севере страны. По нашему это областной центр. Вы приехали сюда в 2009, да? Седьмом. А, уже 12 лет. 12 лет получается. А давно ты живешь в Браге? Уже 8 лет. А вы сколько здесь живете в Браге? 10 с половиной лет. Вы уже здесь 8 лет. Да, приехали к мужу, потому что у мужа тут была работа, и мы приехали к нему, к папе. А он первый приехал сюда? Он приехал сюда первый, да, он приехал сюда к родителям, нашел тут работу, потом вернулся, сделал себе рабочий контракт и по рабочей, ему уже по рабочей визе приехал сюда. Я приехал в 2013 году. В 2013? 2013. А, из Казахстана? Из Казахстана. А как так получилось? Замшушла. замшу Замуж вышли за португальцев? Нет, за вашего казака. А почему в Брагу переехали? Родители приехали сюда, и уже они тут 19 лет. А в Брагу вот случайно попали, получается, что просто потому что мужа пригласили Нет, в Брагу? здесь брат был его старший раньше. А. Он работал. Приехали как бы уже да. к родственнику, да? Да. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, Mixmart. Муж получил приглашение, на да? На работу, на стройку, да. Он какое-то время работал на стройке, потом он уехал в Испанию, сварщик. Он сам сварщик. А вы остались здесь в Браге? Да. А вы открыли здесь свою компанию, да? Да, пять лет назад и предоставляете транспортные услуги? Ну, есть машины свои, грузовые, 40 тонн. А муж чем занимается? Муж у меня сварщик. Сколько может заработать сварщик в Браге? Э, в Браге я не знаю. Я... А где он работает? А он во Франции работает. У нас уже есть одна история о том, как переехали сюда, но муж э, уехал да, на заработок. много таких, кстати, семей, которые реально уезжают на заработки в другие страны. Получается. Жены семьи, то есть семьи здесь, жены с детьми, а мужья там. Очень много Потому что здесь маленькая зарплата? Очень маленькая зарплата. Мы четыре года с Людмилой проработали в украинской школе. Да, мы преподавали, потому что мы с ней учителя. Она учитель начальных классов, я учитель э, географии. Пока мы не ушли с ней в декрет, и школа не развалилась. Нет школы? Нет. Да, да, сейчас в Браге нет украинской школы. Тяжело искать клиентов? Э, нет, тяжело с водителями. У меня тоже есть права, у меня тоже есть документы, я тоже делаю рейсы с мужем. Так же самое, полноценно так же самое я работаю. В смысле, вы ездите на большой машине? Да, Офигеть. Полностью. На 40 тонн. И вот в пятницу выезжают опять. Ну, допустим, вот у меня мои свекоры со свекровью, они живут и работают здесь уже 18 лет. То есть вот свекоры у меня работает 12 лет на одной и той же фабрике. Брага находится в 50 минутах езды от Порту, многие считают, что это кремниевая долина Португалии, здесь открыли свои офисы ряд технологических компаний, в первую очередь благодаря выпускникам местного университета Университета Думиньо. В регионе Браги развита металлургическая и деревообрабатывающая промышленность, здесь открыто много фабрик и заводов. А сколько можно заработать в Браге, например, на той же стройке сварщиком? 8-10 евро, где-то так, час платят. Средняя зарплата выходит около 800 евро, ну где-то 700-800 евро. Реально заработает 2 400, 2 500, 2 700? Реально, если минута в минуту работает, четко, все-все-все. Я кондитер, да, я проходила практику здесь на фабрике Казадышнаташ. И здесь минимальная зарплата 550, а? женщине платят. Работать И 8. работают? Да, работают. В Браге много наших живет вообще? Ну, так, наверное, да. Всех я не знаю, конечно, но я думаю, что много. Живут э, ну, постоянно или так, как, например, ваш муж тут получили многие легализацию так, и уехали так за границей. Многие так живут и работают, многие. За границей, да? да? Ну, там да. в Испании, там в Франции, где-то еще? Да, скорее всего, да, потому что здесь жизнь по сравнению с другой страной, Испания, она здесь дешевле, заработок больше там, а жизнь дешевле здесь. С теми людьми, с которыми я общаюсь, то процентов, наверное, 70 имеют что-то свое. Некоторые ребята, значит, мужчины, они работают ну, в строительстве, вот, в основном. Вот, но некоторые работают в, в области металлургии. Вот, они занимаются вот, каким-то вещам, связанным вот, с приработкой металлов. Вот, а женщины, которые я знаю, они в основном... Ну, а я знаю одну, которая могла получить признание специальность, но она работает врачом, а другие обычно работают в хозяйстве, в домашней хозяйстве. Как думаете, есть смысл, есть еще потенциал в Португалии, есть смысл всегда сюда есть, ехать? Всегда есть, всегда, самое на желание. Я, наверное, бы сказала бы, что кто не боится работы, тут и там живет хорошо, и тут живет хорошо. Как и в Лиссабоне и в Порту за последние два года цены на недвижимость Браги Браге выросли в несколько раз. Арендовать двух-трехкомнатную квартиру в 2019 году стоит от 600 евро в месяц, а возле университета и того больше. А знаете, сколько сейчас стоят там комнаты, например, или квартиры? О, я смотрела, в Браге. комнаты дорого, очень дорого. Комнаты я вам вчера смотрела 350 евро комната одна арендовать. В Браге. Это вообще, это, ну или это он просто Чуть-чуть ошибся с ценами, да. но в январе еще было 100 евро одна комната арендовать. Три года назад мы снимали квартиру здесь и мы платили 175. За три года Вообще очень бесплатно. выросли цены, очень. Но мы не снимаем квартиру на своей квартире получается, поэтому я тоже в этом плане как-то не, не особо осведомлена. Сейчас очень много, очень много наехала Бразила приехали да. сюда, очень большое количество абразивов, из-за этого у нас очень больш... выросла цена в продаже и упала цена труда. Если, допустим, даже брать год назад вот одно и то же время, квартира была 59 тысяч, та же самая сейчас квартира 95, то же самое. Почему? Потому что даже сами те, кто у нас работает, у нас очень много наших работает в недвижимости. Риэлторами. Когда, риэлторами да, и они говорят о том, что наши, ну, то, что бразилцы покупают квартиру еще в Бразилии, и приезжают так же, как наши когда-то приезжали, когда они снимали комнату не на одного человека, когда да. в комнате было по четыре человека, точно так же им все равно, они ее могут снимать и за 500 евро, и за 600 евро, потому что им все они равно, делят. они делят, потому что в одну комнату ставят по 3 четыре кровати. еду приблизительно ну, не скромно 400 евро я думаю для трои. достаточно да, для пятерых евро где-то 400 500 надо потратить на питание на 5 человек самое главное то что мы не могли себе позволить на украине так и кушать каждый день мясо три раза в день тут мы это себе можем позволить А кружки все платные даже если это государственный, все равно какой-то минимум ты должен заплатить так как посещают они много Допустим, у меня кружков – это и футбол, и танцы, и этот и бассейн. Это все тоже хорошая львиная часть нашего дохода. В Браге находятся два университета. Универсидаде Думинью и Университета Католика Португеза. Наверное, именно поэтому в 2012 году город был признан европейской молодежной столицей. Ребенок у меня футболист, Спортивный клуб Депрага. Футболист четыре года уже играет. Хороший мальчик, тринадцать половиной лет. Девочка у меня семь лет, пока еще ничем не занимается. И маленький у меня три года. Николай. Бандит страшный. А чем дети занимаются здесь? Дарья пошла в шестой класс, Дарья танцует, она ходит в танцевальную школу, профессиональные танцы и делает чемпионаты по Лиссабону, Испании. Ты здесь родилась уже, да. да? А в школе что делаешь? Танцую, танцую, танцую, и пари. Играю в футбол, хожу в школу, на танцы. В школе много ребят в классе? Да, ну где-то Минсинку так. 25? Да. А есть еще ребята из Украины из России? Да, Филипп там, только Филипп. Друзья кто? Португальцы или наши? Ой, много. Есть украинцы, португальцы, бразильцы, ну, испанцы еще есть. А, а тебе да. как легче говорить? По-португальски или по-русски? Ну, по-португальски. По по-португальски? А дома говоришь по-русски? Да. Им легче разговаривать на португальском языке, они даже между собой общаются на португальском. Русский язык, конечно, дома присутствует у нас, русский, украинский, разговариваем. Но им легче все равно на том языке, которым общаться с друзьями. А кем хочешь быть в Португалии? Я, футболистом. За спортинг или... Нет, за порт. А португальцы знают, что они иностранцы? Они как-то спокойно к этому относятся, потому что они говорят полноценно на португальском языке, даже и мне. даже. Нет ощущения этого, да? Вообще, вообще. Разница есть большая, потому что наши дети красивые наши дети красивенькие, светленькие, аккуратненькие и умненькие. Дети еще маленькие в садике. Нравится вам, как, как работают с детьми в португальском садике? А, да, поначалу меня много смущало, смущало вот это вот то, что в садике много таких нюансов, которые дико можно бы сказать для нас. Скажем. Например? Ну, например, то, что как они укладывают детей, скажем так, спать, да, допустим, на что укладывают детей? Да, там, да, бывает иногда вообще просто на тапеташи какие-то, там, укладывают просто на коврики. А у нас это неприемлемо. В Казахстане, например, у нас есть специальные индивидуальные каждого там кроватка, скажем да, да, так, да, индивидуальные да, шкафчики, да. шкафчики есть там, допустим. Но здесь еще самое интересное отношение к детям. Пусть может быть это какие-то маленькие нюансы такие, которые бросается в глаза, но не особо, может быть, его важные, важные, как отношение к детям. Допустим, Какое нас... оно? Здесь оно очень хорошее. Ну, а и... у нас и... разве плохое? И... Я бы сказала, в последнее время очень даже вот смотришь некоторые а... новости, попадаешь на вид такой Вроде красивый садик, вроде все есть, но именно вот отношение именно нянечек, воспитателей к детям, очень такое, можно сказать, уже стаковатое. Агрессивное да. Здесь такого нет. Здесь такого нету. Я всегда вот когда ходишь в садик, мои дети ходят с удовольствием. В садик а нету такого, что я не пошел, я не хочу. Когда приезжают наши дети с Португалии, они приезжают в Украину, то вот наших детей считают розовых очка. Ну, потому что у них тут более детство, да, допустим, мы их ограждаем, они не знают, что такое война. То есть они даже, ну, ну только по наслышке, да, они же не окунулись к этому, да. Мы, если мы идем в магазин, мы можем себе позволить купить не один банан сегодня. Да. Мы покупаем, да, то есть дома всегда есть и бананы, и персики. Ну, то есть, и уже это легче, да, когда ты приезжаешь и у тебя там 10 футболок, у тех уже, в принципе, ты не можешь в Украине себе позволить такого же достатка, как мы. При минимальных доходах можем себе позволить, позволить тут. И дети более добрее. У них как-то более есть детство, здесь? мне кажется, да здесь. Потому что ну, они какие-то не, не такие озлобленные, что ли. И, может, из-за того, что дома нету столько проблем, ты не постоянно не ломаешь эту голову, где взять эти постоянно деньги, деньги, деньги. Хоть чуть-чуть у тебя есть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Город был основан римлянами в 16 году до нашей эры. Брагу еще называют португальским Римом из-за количества церквей и парков в городе. Еще тут производят известные на весь мир иконы и церковные колокола. Некоторые из них звонят в соборе Парижской Богоматери. Как тебе нравится Браги? Ну очень. Только не хватает родных тут. А так все хорошо. Кого? Давняя бабушку с дедушкой тетя с дядей. У нас трое детей, у нас ага. дом, у нас все тут, только тут. И в другое место я не хочу. Была возможность уехать. Но... А не было идеи вернуться в Казахстан? А, вначале было, вначале было была, была какая-то апатия, депрессия, Вначале вот, когда только приехал, вроде эйфория, все нормально, красиво, все, а потом уже начинается, вот это, тут же осознаешь, что все уже, остаешься здесь уже, все скучаешь уже по родственникам, по друзьям, и уже по той атмосфере, которую ты уже привыкла. а потом уже постепенно, уже здесь уже, когда появились дети, уже, не Дети как бы здесь уже так э, на ногах стояли, школа, садик, все было. Квартира, все. Второй переезд уже нет, не хочется. Нет. Я вам могу сказать за себя. да, Я когда приехала сюда год, первый год, я, я так хотела домой. Мне, мне вообще все не нравилось. Ну, как, природа, да, красивая, архитектура, все красиво, но в принципе хотелось домой, потому что знакомых мало. И вот когда я при, прилетела, вот наконец-то, вот ровно через год я прилетела в Киев, заехала, при, приземлюсь, этот самолет, я выхожу. Тут Борис, ты такой счастливый, землю эту, ты готов целовать, ты же дома. И тут ты. Открываешь двери и тут идет уборщица с ведром, и она тебе говорит, куда вы лезете, тут помыта, ты ощути, ты дома, уже все прелести жизни, ты ощути. Тут люди добрые, тут люди, Не, ну как, тут хорошо. Тут даже в магазине, если ты что-то там возьмешь, там рыбу почистить или там порезать фиамбры, вот ты так не захотел, ты хочешь по-другому. Да, может быть и не там в душе там немножко злые, но они всегда тебе скажут извините. И мы уже тоже, мы уже тут привыкли уже извиняться, уже как бы просить прощения, извините, можно пройти. Ну как бы мы уже вот как бы стоим... Португальами тоже mm -hmm. уже практически можно, можно, так сказать. В Браге более спокойно, более тихо, как-то уютно, своему. Атмосфера такая, очень спокойная. У нас очень спокойно, детей можно отпускать на улицу, они могут сами гулять до 10 вечера, и нет не опаса нету преступности такой, как мы вот, допустим, слышим в том же Лиссабоне, с того, что это же большой город. Mm -hmm. У нас тут маленький город, мы все друг друга знаем. Ты когда выходишь утром на улицу ты здороваешься, ты знаешь всех-всех-всех соседей. В районе, если ты же школа у тебя находится в другом районе, ты идешь, ну вот как... Ну ты дома идешь, да, вот как у нас, допустим, наверное, в деревне. Да, да. Ты идешь, и со всеми... Ты всех знаешь, тебя все знают. И даже если ты их не знаешь, они все равно знают, что ты живешь, потому что ты же иностранец. Нравится тебе здесь, Браги? Нравится. Что-то как климат, так хороший, ни теплый, не горячий. Приезжайте в Португалию.